Как же жестко здесь. Всем привет, это Тим Ризу, и мы никуда не едем. Мы летим в город Мадрид. Я припарковала свою машину около Ape Академии, и в общем мы, наверное, скучаем, да, Нет. по нашей машине. Только я скучаю по моей машине. Время, не знаю сколько, но мы пришли на самый известный спот в Испании. Но пока еще не дошли вроде, но уже повсюду вот эти блоки, которые, наверное, каждый видел. Сейчас паркур испанский. Мы одно место, где прыгнул чувак Страйт, это вот здесь, здесь 18 стоп, и мы даже не могли в это поверить, мы посмотрели Стормфрирон, Стормфрирон, Стормфрирон видос, и тут реально чувак прыгнул вот отсюда, вон Stride. туда. Stride. Всем привет, это второй день, и каждый раз, когда я вижу какие-то споты, я удивляюсь и говорю, что это одни из самых лучших спотов, которые я видел, но это, Саня, пойми, тут вода, тут не было воды, прыгай в воду. Bye. И сказала слово Если честно, мы были уверены, что здесь никогда не бывает воды И мы здесь навалим жести Но оказалось, что э, воды нет только зимой И то пару месяцев всего И летом здесь полноценный фонтан Так что давай, еще, еще раз Комба Ферманул! Ферманул! Жека, ты паровозиком? Ага. А -а -а. <ролосим> На арену Команда по скелетону. Ризу Проджет. Сегодня третий день пребывания в Мадриде. И вчера я удивлялся крутому споту. И позавчера я удивлялся крутому споту. И сегодня я удивляюсь снова новому споту.